Как поддерживать себя в потоке своего хобби постоянно? Какие есть упражнения для этого? Тоже очень интересный вопрос. У меня есть приятель, он философ, кандидат философских наук, очень серьезный человек, который сказал, что очень важно задавать вопрос, зачем, если там техники, люди с техническим складом ума задают себе вопрос, как